Друзья, привет, меня зовут Татьяна Рпакова, я исполнительный директор компании Проект. И сегодня мы говорим о полотенцесушителе в санузле. Перепланировка санузла часто сопровождается переносом полотенцесушителя. Обычно, когда ванная объединяется с туалетом, а полотенцесушитель закреплен как раз на перегородке между ними. Также бывает, что в некоторых домах изначально не было предусмотрено водяных полотенцесушителей, и собственник хочет его установить. Или наоборот, заменить старый водяной полотенцесушитель на электрический. Не все знают, насколько это сложная работа с технической точки зрения, и что их опасно делать своими руками. Так нередко случаются аварии на стояках горячего водоснабжения и отопления квартир кипятком. В этом видео я поговорила с экспертом по инженерным сетям, техническим директором компании «Водопад» Сергеем Светловым. Он рассказал, как влияет система водоснабжения в доме на возможность перенести или установить полотенцесушитель, можно ли подключать его к стояку отопления или же убирать полотенцесушитель совсем, а главное, как сделать все это технически грамотно. Сегодня у нас в гостях технический директор компании «Водопад» Сергей. Добрый день. Сергей, сегодня будет много вопросов, все они будут связаны с полотенцесушителем, так как это частый запрос при перепланировке, особенно когда мы говорим об объединении туалета и ванной в единое помещение. У нас появляется, точнее, мы убираем стену, и, соответственно, на этой стене, как правило, располагается полотенцесушитель. И вот таких вот ситуаций очень много, много всяких вопросов у нас прилетает в директ, в комментарии, поэтому сегодня я вас буду мучить вопросами про полотенцесушители. Итак, смотрите, первое, что интересует, как раз-таки, когда у нас в квартире есть полотенцесушитель, мы делаем перепланировку санузла, и вот нам надо его куда-либо перенести на другую стену, либо, ну то есть насколько мы его можем отдалить от стояка, который вот существующий. Как, как это вообще происходит, расскажите. Но ну, э, начнем с того, что сейчас э, все новые дома, как правило, имеют стояки э, полимерные э, трубы. Соответственно, есть определенные требования и правила по переносу. Если мы хотим, чтобы ну, полотенцесушитель служил долго и, соответственно, э, не корродировал, то есть есть такая проблема, как... Э, блуждающие токи и электрохимическая коррозия, соответственно раньше, как я сказал, были стальные трубы, они все стояки были заземлены. Сейчас, соответственно, поскольку полимерные трубы никакого заземления стояков не предусматривается, соответственно сам патионсшитель нужно заземлять, то есть заземлять арматуру, чтобы не было какой-то электрохимической коррозии, то есть чтобы патионсшитель служил долго и радовал, потребителя. То есть, как мы можем, соответственно, перенести полотенсушитель на значительное расстояние от стояка. Есть... У нас полотенцесушитель устанавливается на стояк горячей воды. Да, Правильно? совершенно верно. То есть классическая схема, по которой делает застройщик полотенсушитель, подключает это, соответственно, стояк горячей воды и какой-то змеевик, соответственно, напрямую подключенный к полотенсушителю. Может быть, соответственно, Такая схема с перемычкой, но, ну, как правило, это просто а, змеевик, а, подключен напрямую к стояку. То есть полотенцевшитель является частью стояка горячей воды. Угу. И, соответственно, он установлен сразу же на стояке, то есть не смещен куда-то на какое-то значительное состояние. То есть если мы хотим перенести данный полотенцевшитель на другую стену противоположную, либо соседнюю, метра 3 четыре, пять нужно нам переделывать стояк по правильной схеме. Если мы хотим, чтобы была циркуляция горячей воды через полотенцесушитель, и он грел, и нормально работал, и все было хорошо, в этом случае мы можем сделать по определенной схеме переделки стояка. То есть мы, соответственно, делаем обязательно байпас за смещением того диаметра, который у нас использовал на стояк. А выводы на полотен мы уже заложаем, потому что у нас трубы пойдут в стене, а стояк горячей воды у нас на всю, соответственно, вот эту, на весь стояк, на весь подъезд. И он большего диаметра, как правило, это 40 мм, 50 мм. То есть, чтобы нам перенести полотен мы обязательно должны сделать... Ли, а, байпас чтобы у нас соседи не страдали и у них горячая вода была всегда и соответственно мы обязательно должны поставить запорную арматуру чтобы перекрывать сушитель, если нам это будет необходимо ну и соответственно по такой схеме классической мы все это монтируем и сушитель у нас работает хорошо и в таком варианте не важно да, как мы ставим змеевик либо вот такую лесенку полотенцесушитель да конечно не важно то есть главное что это будет ну, как правило по эстетике Делается скрытое подключение, то есть трубы у нас прокладываются в стене, и полотенцесушитель монтируется уже на свободной стене, труб мы не видим. Uh -huh. То есть стояк, как правило, тоже зашивается, трубы, подводящие полотенцесушитель, зашиваются. Обязательно нужно будет предусмотреть для запорной арматуры либо лючки, либо запорную арматуру нужно планировать под штукатурку, есть такие специальные корны. Так, Хорошо, а вот этот вариант, чем он отличается от этой схемы? Данный вариант отличается тем, что здесь, как правило, мы предусматриваем запорную арматуру на полотенцовшителе, то есть и можем его перекрывать, если это необходимо, то есть чтобы в ванне, если очень жарко, то есть мы можем перекрыть, и, соответственно, стояк продолжает работать, соседи не страдают от этого. То есть здесь с данной схемой мы полотеншитель достаточно далеко перенести можем, работать будет, но, соответственно, как правило, мы э, рекомендуем делать по данной схеме, потому что здесь э, основное соответственно, сопротивление имеет э, байпас. И полотенцесушитель достаточно далеко можно вынести, угу. и работает очень хорошо. Угу. И давление в системе у нас не изменяется? Не все. страдает давление, то есть у нас э, есть байпас, перемычка соответствующего диаметра, она соответствует основному стыку есть предположение почему застройщики изначально так не делают потому что это дорого и в принципе здесь уже индивидуально заказчик сам выбирает место расположения полотенушителя то есть застройщик по умолчанию не ставит запорную арматуру на полотенушитель ставит обычный какой-то п-образный либо змеевик обычный да то есть на, на стояк и на этом все. То есть это с точки зрения экономии, чтобы да, не использовать верно. лишнюю совершенно ароматуру? А, хорошо, а вот такой вариант предусматривает застройщик или нет? Да, такие варианты у многих застройщиков бывают, но, как правило, я встречаю в многоквартирных домах новых, вот по этой схеме сделанных. Что если у нас в квартире не было полотеносушителя? Но хочется поставить водяной полотенцесушитель. Можем мы это сделать или нет? Ну, здесь зависит от того, как а, приходит горячая вода у нас в квартиру. Если это а, стоять внутри квартиры горячей воды, то, в принципе, мы это можем реализовать. То есть по такой схеме, по такой схеме. Главное, чтобы а, а, служащая организация, то есть ТСЖ и там были не против данного вопроса. То есть... А, если у нас а, горячая вода приходится с площадки, а, соответственно, мы это реализовать никак не сможем. А в каких случаях вода приходит с площадки? Мне казалось, что если у нас стояковая система, то всегда стояки располагаются в, а, в квартире. многоквартирные дома, где а, водомерные узлы располагаются на общей площадке, на этаже. И в квартиру а, приходит уже магистраль холодной и горячей воды, либо а, в полу а, в квартиру, да, либо под потолком. Это как, как коллекторная, да? Да, коллекторная разводка. А, а, да, если у нас стояковая, то в таком случае у нас в квартире, я наблюдала, да, то есть на объектах, когда у нас может быть стояк холодной воды, стояк горячей воды и еще третий стояк – это рециркуляция. Да. Вот в таком случае мы на какой стояк можем установить полотенцесушитель? Ну, как правило, устанавливается на горячий стояк полотенцесушитель. Угу. Соответственно, стояк рециркуляции, он, как правило, меньшего диаметра. И, как правило, мы на него не ставим полотенце. То есть на стояк горячей воды, как я сказал, можно поставить будет по такой схеме, по такой схеме. Работать будет замечательно. Насколько вообще, может быть, вы сталкивались с управляющей компанией против таких решений, либо не возражают? Ну, обычно как бы все зависит от человека в данной управляющей организации. То есть, а так... So а, хорошо. Какие могут быть от них аргументы, что нет, нельзя, потому-то, потому-то? Ну, если у нас не было полотеносушителя, а мы его хотим поставить на горячую воду, а, они мож, могут а, как бы обосновать это тем, что мы забираем лишнее тепло. Угу. То есть только этим. Ну, соответственно, по проекту не предусмотрено. То есть они также могут говорить, что это требует согласования. Соответственно, если мы все это согласовываем, они не против того, что мы... Устанавливаем, но с учетом согласования, тогда пожалуйста. Угу. А и можно когда обосновать? Ну, вот вы сказали, что мы особо тепло не забираем. Устанавливая байпас перемычки. То есть все равно вода у нас проходит через. Ну, здесь уже зависит от а, образования а, человека, который а, находится исполнителем, да, в данном направлении организации. А вот вы затронули уже этот момент, если у нас стояки не находятся в квартире. В таком случае мы можем, то есть у нас коллекторная система, в квартиру только вводы горячие, холодные, транзитные, да, Это, или транзитом они? Ну, как ответвление. Да нет, транзитом, они, Ответление, да, коллектора да? в квартиру, uh -huh. и в этом случае мы, ну, Можем реализовать это только в том случае если у нас в квартиру приходит горячая вода и уходит рециркуляция такое я встречал ну, достаточно редко а в Санкт-Петербурге такие квартиры бывают э, в Москве да? mm -hmm. то есть э, с площадки приходит у нас холодная вода горячая и уходит рециркуляция уже обратно на площадку mm -hmm. то есть э, на площадке стоит общий на этаж стояк горячей воды общий стояк холодной воды и общая стояка рециркуляции. И там же на площадке находятся водомерные узлы, фильтра, редуктора. Все это находится там на площадке, не в квартире. А если у нас в квартиру заходит только горячая вода и только холодная вода, и нету рециркуляции, мы никак не можем оставить полотенцесушитель, потому что у нас а, горячая вода зашла, а дальше куда? То есть только в канализацию сливать ее. А, какой, а хорошо, а можно сделать какую-то схему, которая будет условно внутри квартиры организована при помощи там, электрического бойлера, организовать как раз-таки ту самую рециркуляцию? Ну, это уже автономная система получается. То есть никак не завязана на магистральную горячую воду. Mm -hmm. То есть, ну, какое-то решение можно придумать, но. но это уже усложнение будет за, занимать какое-то определенное место либо на стене, либо на полу будет свой э, насос для рециркуляции проще поставить электрический полотеносушитель будет и будет достигнут тот же эффект. Uh -huh. Потому что воду надо греть, это, греть это электричество, подогревать ее, то есть, чтобы она была всегда горячая. Да? То есть то на то и выйдет примерно, это даже, наверное, больше будет затрат uh -huh. на подогрев воды. Uh -huh. То есть если у нас коллекторная система, то в принципе можно отказаться от этой идеи и ставить электрический и, да, и жить комфортно с ним. Я насколько знаете, часто сталкиваюсь с тем, что вот эти полотенцесушители они быстро выходят из строя, водяные. Постоянно начинают капать, вроде приходит хороший мастер с хорошим опытом руками, да, и в итоге через год он начинает капать. Ну, да, нельзя. здесь две основные проблемы, связаны с, с сроком службы полотенцесушителей. Срок, первая проблема основная это отсутствие заземления на стояке, да, так как стояк у нас полимер при движении жидкости по полимеру образуется статическое электричество это раз второе соответственно у нас может быть какая-то разница потенциалов из-за движения жидкости и за счет этого образуется некий электрохимическая коррозия это первый момент второй момент соответственно это полотенцесшитель лесенки и всякие накидные гайки переходники соединители то есть они все а, монтируются на уплотнительных прокладках, э, бутюк-учук, э, там и так далее. Да? То есть, соответственно, они тоже могут а, со временем от, горячего, а, от горячей воды высыхать и, или сразу. Да, то есть могут подтекать в зависимости от того, Какое у нас соединение прокладка а, штуцер, то есть могут быть заусенцы острые, могут быть перетянуты гайки, прокладка перерезана. То есть это все зависит от качества монтажа, соответственно, а, квалификации сантехника и от качества самого полотенцесушителя. Ну угу. вот вы наблюдали такой... Было ли у вас, когда вы встречали, что сделано качественно и вот ничего не течет? Ну как, я не знаю, да, встречали конечно. такие ситуации? Мы стараемся всегда такого добиваться при монтаже. Угу. То есть это реально сделать да, так, чтобы да. было все Совершенно долговечное, верно. ничего не протекало, не дай бог ничего не прорвало. Совершенно верно. Потому что вот эти трубы, вы говорите, что они зашиваются в стену и может случиться авария. Совершенно верно. А, хорошо, еще такое я слышала, не знаю, Правда это или нет? О том, что почему не разрешают управляющей компании ставить на стояке горячей воды, если ранее его не было предусмотрено. <связь> а, вот вы говорили, что происходит коррозия металла, и металл попадает в стояк горячей воды. И если на доме нет а, хорошей фильтрации, или как, как, как это правильно называется, а, то вот управляющая компания не разрешает. Ну, это касается, скорее всего, только стальных платформосуществителей, -то, то есть а, не нержавеющих нержавейкой в принципе такого быть не может то есть если у нас э, платим из нержавейки он что-то в воду давать не будет то есть какую-то грязь и как калину ржавчину то есть это не будет образоваться такие проблемы существуют только со стыльными муфтами со стальными полотенцесушителя то есть как раз когда у нас есть какая-то электрохимическая коррозия со сталью она достаточно э, очень быстро э, разъедает там муфты плате сушители остальные с нержавейкой немного другая ситуация, то есть электрохимическая коррозия может а, очень нехорошо влиять на сварные швы, а, стыки труб, а, то есть бывают свищи образуются вот а, в самих стыках а, самих труб, а, либо на соединениях между а, полимерной трубой и, допустим, полотенцесушителем на накидных гайках, то есть это основные проблемные места. Mm -hmm. ну, это тоже, наверное, зависит от качества. да. Да. ну не от качества то есть если мы у нас как правило по нормам сейчас в санузле присутствует провод заземления то есть если мы подключим вот эти вот узлы или водоразетки, да ну заранее к заземлению эта проблема практически будет решена следующая ситуация когда у нас старый фонд и часто на площади коридора образовывают новое помещение санузлов а в коридоре проходят стояки отопления угу. вот на стояке отопления мы можем установить полотенцесушитель конечно можем соответственно по такому же принципу примерно по такому же принципу но здесь немножко все проще потому что стояки отопления у нас как правило меньше диаметром соответственно это не водоснабжение, то есть это по принципу радиатора отопления. Uh -huh. То есть если у нас есть запорно-регулировочная арматура, мы должны реализовать байпас-перемычку обязательно. Если мы закрываем платеншитель, у нас стояк продолжает работать и соседи, соответственно, получают тепло. Все просто. Uh -huh. Также мы можем, соответственно, поставить лесенку, но по тому же принципу, что байпас краны запорные регулировочные либо термостатическая арматура поскольку это у нас уже прибор отопления можем все это реализовать спокойно uh -huh. то есть современные а, изделия все это позволяют сделать. а вот вы рекомендуете что все-таки сделать а, прибор отопления либо полотенцесушитель? сушить ну здесь уже зависит от ситуации то есть какая у нас отопление или а, горячая вода или отсутствие и того и другого то есть здесь уже по ситуации нужно смотреть Угу. То есть, в принципе, как, как такой разницы нет, да? Есть, ну, можем, то, и, то. Я больше сторонник все-таки электрических на данный момент по утину, потому что пришел к тому, что а, с водяными есть определенные проблемы, а, даже основываясь на собственном опыте, да, то есть у меня в квартире а, То есть электрика проще. Сергей, правильно понимаешь, что у нас есть еще один минус — ставить на отопления отопление так как у нас есть периоды отопления, собственно, да, и у нас просто-напросто не будет работать? Совершенно верно. Это еще, еще одна причина — устанавливать электрический. Если у нас, ну, в самом деле, нам отсутствует дополнительный какой-то источник тепла на межсезоне, то есть на отключение отопления, такие как электрический теплый пол, соответственно... В этом случае все-таки лучше рассматривать электрический полотенцетель, который будет работать тогда, когда нужно заказчику. Uh -huh. А в, э, с точки зрения эксплуатации, да, вот когда у нас идет то, ну, условно постоянная смена температур, да, то он горячий у нас в период отопления, то вот летом он у нас простает. Это как-то влияет на, эксплуат ну, на его характеристики? В общем-то нет. Здесь единственное Что происходит же расширение металла. Проблема в качестве монтажа, то есть квалификации сантехника, который это монтировал, качество самого полотенцесушителя. Ну и на длительный период а, сам полотенцесушитель не должен находиться без воды, если это стальной а, полотенцесушитель. То есть нержавейка как бы на это абсолютно все равно, а вот сталь начинает корродировать, если там находится частично воздух. А часто устанавливают стальные? Вы так их упоминаете? Мне казалось, что уже У сейчас... нас, в принципе, как бы вот на моей практике редко, да, то есть в основном нержавейку планируют. А, а это очень актуально а, горячего снабжения То есть рециркуляции в частном доме, либо ну, в квартире. То есть а, на рециркуляцию или на горячую воду обязательно нужно ставить нержавейку Стали категорически. Не должно быть. На отопление можно ставить и то, и то. Угу. То есть абсолютно без разницы. То есть здесь главное ну, правило эксплуатации, то есть и качество самого полотенцесушителя. А можете какие-то дать рекомендации по выбору полотенцесушителя? Ну, здесь опять же отталкиваемся от того, что это у нас такое. То есть, если это старый фонд, Соответственно, как правило, в старом фонде в санузлах стояли радиаторы. Если мы от радиатора отказываемся, ставим полотенушитель, он все-таки должен соответствовать а, примерно по мощности того радиатора, который у нас стоял. Либо нужно ставить какие-то дополнительные обогреватели, то есть это электрический теплый пол, чтобы у нас хватало тепла, чтобы в ванне не было сырости и было тепло. А, если то у нас полотенсушитель обычный от горячей воды, Соответственно, здесь уже надо смотреть на качество производителя, качество соединений между полотенцесушителем и трубами, ну и предусмотреть некоторые моменты, которые могут произойти при каких-то протечках, проблемах. То есть если мы по такой схеме обвязываем полотенцесушитель, то мы можем сюда запланировать краны защиты от протечек, и мы будем защищены от всех проблем, которые могут произойти. То есть, конкретно, даже не на, на, то есть они устанавливаются в двух местах, да? Да, ну ставится запорная арматура и краны с электроприводом для защиты от протечек. Угу. Если у нас начнет подтекать, соответственно, датчик сработает и перекроет эти краны. Угу. А есть какие-то, может быть, уже зарекомендовавшие себя производители хорошие, которые вы могли бы посоветовать? Да, конечно. То есть давно м, работали с полотенцами с, с сушителями фирмы Сундера. Сейчас есть достаточно много производителей, которые вышли на рынок, то есть это двин, Art of Space, Terminus, Energy. То есть это в основном в ассортименте у них присутствуют из нержавещего стали полотенушители. То есть же достаточно известный производитель производит уже достаточно давно полотенсушители. И mm -hmm. очень востребованы. Что хотелось еще сказать. Я э, правильно понимаю, что вот у нас есть помещение санузла, где всегда э, влажный микроклимат. И мы должны обеспечить, условно, благодаря вот сушителям, комфортный микроклимат mm -hmm. в этом помещении. И неважно, по сути, я сейчас разговор понимаю, что, по сути, неважно, то ли это у нас водяной сушитель, то ли это у нас теплые полы, то ли это электрический полотенцесушитель. То есть, в принципе, неважно, какой э, мы выбираем, способ отопления этого помещения угу. а с точки зрения может быть экономики сможете сориентировать что вот но экономич... ну, что будет экономичнее я правильно понимаю что скорее всего как раз таки водяные полотенцесушители они будут более экономичны в таком варианте из всех ну в общем то смотрите здесь еще вопрос не только по обогреву помещения но и комфорту эксплуатации, да, то есть самого самозла. То есть а, после того, как мы помылись, у нас соответственно мы вытираемся всегда, да? присутствует а, после этого важное полоте, полотенце, ну или допустим после дождя вернулись домой, также мокрая там одежда нужно повесить, высушить. На полотенцесушитель все это нам ну, быстрее будет. Да? А, соответственно момент второй по поводу выгоды. Естественно за горячую воду, которая проходит через полотенцесушитель мы в общем то не платим там счетчика нет соответственно электрический полотенцушитель будет расходовать электричество за которое мы платим то есть деш дешевле естественно на горячей воде платил обходится чем электрический потому что электричество все-таки будет счетчик считать горячую воду сколько примерно делим? потребляет электричество? А, зависит от типа полотенцушителя они бывают разные нас ну, один наполненный и греющий кабель то есть от с двадцати ватт до 350 пятидесяти, с четыреста ватт, в среднем где-то вот так. Спрос большой? Разброс большой. А, разброс большой. А, а вот на практике больше как раз таки спрос на водяные, либо на электрические? Ну, здесь а, зависит от все-таки того, какой район города, да, то есть и а, какая система. В основном больше востребованы все-таки водяные. То есть водяных ассортимент достаточно большой, то есть это всякие лесенки, всякие п-образные полотенцесушители, змеики классические, то есть много дизайнерских всяких да? да, да, дизайнерских всяких лесенок, там зеркал и так далее. Сергей, подскажите, как мы можем, можем ли вообще убрать водяной полотенцесушитель и поставить электрический? Как это сделать правильно? Ну, сделать это все достаточно просто. Мы э, демонтируем э, доставшийся нам застройщика полотеншитель а, просто соединяем стояк с транзитом угу. и в общем то на этом все для монтажа электрического нам достаточно ну в нужное а, место установки полотеносушитель подвести электропитание все а, как вообще производятся работы по установки полотенцесушителя, точнее по изменению конструкции самого стояка. Е, то есть, если у нас от застройщика достается нам вот такая вот э, история, да, то есть мы должны поставить байпас-перемычку, либо если у нас не было полотенцесушителя, и мы его хотим установить, как происходит взаимодействие, потому что э, стояки являются общим имуществом, угу. и как происходит взаимодействие э, с управляющей компанией, либо, ну, с балансосодержателем, управляющей, ТСЖ и так далее, каким образом правильно выстроить шаги ну как правило у нас в данной ситуации производится полный ремонт да, то есть монтаж сантехнических труб разводки, канализации и в этом случае мы можем даже переносить выводы на холодную горячую воду для счетчиков нужные для нам для нас место то есть по высоте по направлению в любом случае мы заказываем с литий стояков и в этом случае как бы, обязательно ну, э, в принципе, уведомлять, что мы переделываем стояк, не нужно, потому что мы и так говорим, что мы переделываем его. Uh -huh. Переносим выводы на холодную горячую воду краны и счетчики, на нужное нам положение по высоте относительно пола, чистового. А, соответственно, как бы, обязательно доносить это да, в случае организации, нет никакого. Смысла, да? Если они все-таки требуют план работ, то есть мы, соответственно, разрабатываем схему, по которой мы уже будем монтировать полотенцевщитель, то есть это либо вот такая схема, либо такая схема, согласовываем с представителем в случае организации материал и диаметр трубопроводов и приступаем к работам после слития стояков. А действительно, ну, встречается ситуация, когда управляющая компания не интересуется видами работ, которые будут производиться? Да, совершенно верно. Да? да, действительно. Вот вот то есть это, это халатность или... или нет, как? это не халатность. В принципе, они потом просто приходят и смотрят, что мы сделали. Если все нормально, нет никаких нарушений, стоят не ужин, все хорошо, вопросов не, не возникает. Ну, то есть, когда они приходят, аплодируют счетчики. Да. Собственно, все, все и проверяют. Все, ну, чтобы... они даже сразу приходят в основном после запуска стояка, то есть проверка uh -huh. работ, либо перед запуском стояков после проведения работ приходят, смотрят, потом запускают стойки и все хорошо. Uh -huh. А надолго вообще отключают стояки, чтобы ну, произвести работу? Как правило, вот чтобы реализовать данную схему, нам достаточно только установить краны и байпас. То есть все остальное мы уже делаем а, независимо от а, слития стояков. То есть эти работы, ну, занимают максимум полтора-два часа, mm -hmm. в зависимости от того, какой материал стояков диаметр и так далее. Mm -hmm. Так, ну что, давайте подытожим. Если у нас в квартире коллекторная система, то установить водяной полотенцесушитель мы не можем. Если у нас в квартире стояковая система, и ранее уже был предусмотрен застройщиком полотенцесушитель, то мы путем Переделки стояка, а можем уже его относить, то есть вот в таком варианте можем уже относить его на различные расстояния. то есть если у нас коллекторная разводка, у нас коллекторная разводка может быть в любом случае, то есть стояки у нас не стояки, то есть если у нас коллектор, вода горячая приходит с площадки. Ну вот да, то есть да. если у нас вода приходит с площадки в квартиру заведена, то мы не можем установить. Да. Не имеем такой возможности. Да, потому что отсутствует у нас рециркуляция. Ре ре ре ре mm -hmm. вот. А если у нас стояковая система, то путем э э реконструкции нашего стояка мы можем уже устанавливать э в тех или иных местах полотенцесушитель. Mm -hmm. Ну что, мне кажется, что видео было достаточно полезным. Э мы многое узнали. Сергей, спасибо вам большое. Mm -hmm. а будем ждать вас снова в гости для новых встреч, потому что тема водоснабжения это достаточно обширная. Отопление водоснабжения. А, достаточно обширно, есть много вопросов, которые можно затронуть. Но ну, а сегодня вам благодарна, спасибо большое. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи.